Итак друзья, в данном видео вы увидите в каком виде к вам должна прийти купленная вами радиостанция, то есть что должно быть в коробочке. В конце фильма я покажу основные характеристики и основные параметры радиостанции, ну а в ходе того как вы будете смотреть я расскажу почему я выбрал именно эту модель. У меня давно была мысль поставить радиостанцию в автомобиле так, чтобы ее не было видно. То есть запихать куда-то либо под сиденье, либо в подлоконник, либо в переднюю панель полностью убрать, наружу вывести только разъем для подключения тангенты, и чтобы полностью была управляемая рация с тангентом. Соответственно и индикация должна была быть на тангенте. Проанализировав массу радиостанций, Сразу скажу, что основные из них очень дорогущие. Я выбрал вот эту Optim Apollo. В комплекте идет 5-метровый шнур-удлинитель для тангенты. В машине, в любое удобное место, вы ставите разъем, который идет в комплекте для подключения тангенты. И радиостанция незаметно стоит в вашем автомобиле, сели, достали из подлокотника тангенту, включили в разъем и вот ваша радиостанция полностью рабочая, также внизу под видео я дам ссылочку на мой опыт установки этой радиостанции на автомобиль, о том как я сам изготавливал крепления для антенны. А также, что произошло после того, как я убрал штатный антенный кабель и поставил более дорогой кабель. Сами увидите какой, стал после этого КСМ. То есть все эти замеры, процесс установки будут в видео, ссылки на которые я дам в описании. Так что приятного просмотра, я надеюсь, что это видео будет полезно всем. Сразу скажу, что Данная радиостанция уже побывала со мной в двух дальних поездках и показала себя очень отлично. Очень удобная, все четко слышно, меня четко слышит. В общем, проблем никаких.